Монакова! Чиплет травку на лугу коровал И пасет залог на лугу А за полем там, за поворотом покают лягушки на пруду Зазаревшая пшеница Вечер озарился под закат Собираются к ночлегу птицы В избах где еще не спят а Самоварная где-то беседа Кто такой а закат Практически без следа По свое сеть Ухватил назад Деревня Монакова Время в хаток снова Только в что клубе Мяжут молодой дом В глубине хреново по звуке громобудов Парни по хэппу что с кого возьмём Жив деревня Монакова Дремлят в хатах снова Только в сельском колбе Да, молотом В глубине хреново По звуке громобудов Показался окаянной молодежь из клуба попрела Парень местный, очевидно, пьяный Все крыльцо у клуба обливал Под ветеристою подьма берётся Молодёжь целуется уже, Жизнь им кажется такой влюбленной, Тешится буквально при На задоворках и пропели, Ночь любви для молодых прошла, оно в поля с пшеницей зашумели Убирать пришла ее пора Деревня Монокома Ждает с рассвета снова Кто полет на ухо Кто влезет, кто в округу В деревне Монокома быть просто не хреново Таёжной Тихомолке живёт честной народу. Деревня Монакова встаётся цвета снова. Кто более на уборку, кто в лес, кто в огород. Деревня Монакова, ведь просто не хреново. Таёжной Тихомолке живёт честной народу. Деревня Монакова встает со цвета снова. Кто в на уборку, кто в лес, кто в огород. Деревня Монакова жить просто не хреново. <свистит> <свистит> Дает найти хамоке, берет числой народу.